Всем здравия, друзья! Сегодня мы поговорим о паспорте так называемой Российской Федерации. Ну, для начала хочу, чтобы вы усвоили одну простую вещь, что бланк паспорта гражданина Российской Федерации и документ, то есть паспорт как документ гражданина Российской Федерации, это разные вещи. То, что вы являетесь носителями бланка, еще не значит, что вы являетесь гражданином собственно обладающим документом Российской Федерации. Сегодня уже много роликов в сети о том, что некоторые печати, ну, например, вот такая место жительства, регистрация, ПВС, например, Александр Булдаков прекрасно рассматривает, что паспортно-визовая служба в общем-то, говорит о том, что вы являетесь, в общем-то, мигрантом на этой территории, а никак не гражданином. Но все подобные ролики, они весьма неполные и не дают полной картины. Поэтому я собрал информацию, чтобы было полное понимание о том, обладателем чего же на самом деле вы являетесь. Как я уже сказал, бланк которые обладателем которым вы являетесь это всего лишь бланк документ строгой отчетности ибо имеет серию и номер вот здесь вы это видите да серия номер вот. теперь ну давайте начнем с самого главного то о чем многие ролики просто почему-то умалчивают начнем мы закона о печатях здесь вы можете найти в сети закон о печатях скачать пожалуйста вот такую страницу но я не буду вам рассказывать про все печати закон о печатях нас интересует ведь государственные правильно нам зачем печати и подобные некоммерческие организации вот мы берем Постановление Госстандарта России А двадцать 12 2003 номер 573, принят введен в действие Гост, соответственно, печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, форма, размеры, технические требования. Указанным ГОСТом установлено обязательное наличие на, печати, на печатях с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, основного государственного регистрационного номера Огрн. Таким образом, ОГРН должен указываться на гербовых печатях. Вместе с тем, обязательное наличие ОГРН на иных печатях законодательством не предусмотрено. Смотрим, соответственно, печать вот эту мастичную 31 мм в диаметре имеющую. Мы видим только код подразделения. Никакого ОГРН не находим. Что это за печать? Герб есть, ОГРН нет. Это называется не иметь организационно-правовой формы. То есть нарушена организационно правая форма. Что это за печать? Что она подразумевает? Непонятно, кем выдана печать, что несет за собой, какими она полномочиями наделяет обладатель этой печати. Непонятно. Так что, что у вас тут за документ выдан? Вообще непонятно. Разумеется... То же самое относится и вот к этим ребятам. Вот. То есть, организационно-правовой формы у них нет. И хотя герба здесь нет, и вроде бы как бы они не обязаны его иметь, тем не менее, а что тогда это вообще такое? То есть, это что за коммерческая организация? Как она относится к государственной? Никак. То есть раз нет у то это по сути не государственная вообще организация. Это ПВС, какая-то служба визовая. Вот они штампик поставили о вашем прибытии. Ну, такую обязанность, видимо, лицензии у них есть, как-то наделены они лицензии, хотя здесь номера лицензии нету. То есть этот штампик, он не говорит, что это государственная печать. Нет здесь такого. То есть, хоть здесь нет герба, и они не обязаны ГРН указывать, но тем самым они вообще в этом так называемой Российской Федерации они никто. Непонятно, что вообще дает вам право. Вот этот штампик, он не наделяет вас гражданском, понимаете, Российской Федерации. Вот. Ну вот их тут несколько вот. Хоть такой возьмите. Разные есть они. Вот. Какие тут еще можно посмотреть? Зарегистрирован. Ну то есть вопрос идет то, что вот вы прибыли на данную территорию, вот код подразделения, зарегистрирован, все. Вот. То есть это не говорит о том, что вас зарегистрировала государственная служба. Ничто на это не указывает. И вот это очень важно, потому что когда вам говорят, что ПВС... Ну, понятно, ПВС. Но почему это не является именно государственной службой, вам это толком не объясняют. Вот. А самое-то интересное как раз вот и кроется в законе о печатях. И вот в этой так называемой печати, печати гербовой. Потому что на гербовой печати должен быть ОГРН. У вас его нет. Соответственно, это документ, это просто удостоверение. Удостоверение вам выдано по передвижению по данной территории. Ну, то же самое, что вы, допустим, устроились на завод, да, и вот э, служебное удостоверение по передвижению по заводу. То есть для облегчения вашего передвижения по этой территории, вот э, оккупанты выдали вам вот такой документ. Гражданство он не удостоверяет. Здесь я также хотел бы напомнить вам, друзья, одну такую вещь, что. Документ, так называемый паспорт, выдается вам, раньше выдавался в 16, сегодня в 14 лет. Но, когда вы рождаетесь, вы что, не являетесь гражданином данной страны? Являетесь. Какой документ вам при рождении выдается? Свидетельство о рождении. Открываем свидетельство о рождении. Большинство из вас, кто постарше уже за 30 лет, они видят, ну, которым больше... 24-25 лет, да, до 91 -го года получили. Они видят, что они граждане РСФСР. А теперь смотрим, открываем, да, так называемый паспорт. И тут написано гражданин Российской Федерации. Соответственно, друзья, вот хочу спросить, кому дурку вызывать? Вот тому, кто внес из первоисточника, из свидетельства о рождении, Из первоисточника внес так называемый паспорт Российской Федерации да, совершенно фальсифицированную запись-то, какой гражданин Российской Федерации, на чем основано? Если у вас гражданство Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, РСФСР, то кому вызывать дурку? Вот тому, кто заполнял этот документ, тому, кто его читает и, соответственно, называет вас? Ну, не, не имея юридического образования, либо плохо учился и называют вам гражданином Российской Федерации, не зная законов о гражданстве. Либо вы, кто принял этот документ. Но, повторяю, вот вы могли принять документ, так называемый, Российской Федерации, просто для облегчения передвижения. Так же, как, допустим, вы проездной купили в трамвае. Но вы же не являетесь гражданином трамвая, да? Или троллейбуса. Проездной купили. Но это не делает вас гражданином. Вы можете купить проездной, чтобы в Канаде, допустим, где-нибудь. Или в Китае проездной купить. Что это вас сделало гражданином Китая, что ли? Совершенно нет. Поэтому, друзья, запомните. Это называется не иметь организационно-правовой формы. Почитайте закон, постановление об организационно-правовой форме. Почитайте, но самое главное закон о печати пожалуйста вот заучите отсканируйте распечатайте и говорите где у вас ОГРН на этом документе в этой связи хочу вам сказать что те кто проводят какие-либо суды пожалуйста какой у нас закон 119 конституция российской федерации что судьей в Российской Федерации может быть только гражданин Российской Федерации. А если документа у него нет, подтверждающего, что он гражданин Российской Федерации, то все его решения юридически ничтожны. Более того, там, если даже какие-то полномочия есть, то это уже превышение его полномочий. Объясняйте это. И этот закон распространяется не только на суде, это и ГАИ, это и служба приставов судебных. Это ко всем относится, к любому чиновнику в так называемой Российской Федерации. Если они не являются гражданами Российской Федерации, ребята, до свидания. Кто вы такие, мы выясним. В судах, только уже СССР, либо трибунала. Ну что ж, друзья, благодарю всех за внимание. Повышайте ваше правовое образование, бдительность. Всем пока!